Приветствую вас, друзья! Вы на туб канале «Всё для Клёва». Сегодня очередное видео на нашем YouTube-канале об арендаторах Днестра. Да-да, вы не ошиблись. Именно так по-другому их ну, никак нельзя назвать, потому как люди, которые прикрывают доступ для того, чтобы обогащаться за счет реки, ну, по-другому их нельзя назвать как мошенниками. Опять-таки, наш рыбак Дмитрий приехал на реку половить рыбу, и его вот эти вот товарищи с РСК «Маяк» не пустили. На Днестр. На Днестр не пустили. Вы можете себе представить такое? Как это все происходило, вы сейчас увидите. Но у меня сразу же возникает вопрос к голове селищной рады «Маяк» и к голове Беляевской райдыш-администрации. Скажите, пожалуйста, вот, почему вы не выполняете свои служебные обязанности, те, которые предписаны вам законом? Почему вы не гарантируете доступ, бесплатный доступ к к водоемам общего пользования? Вот объясните. Или вам нужно, чтобы рыбаки перекрыли трассу в маяках возле моста? Чего вы добиваетесь? Чего вы не действуете? Объясните. Вы ждете, чтобы рыбаки растращили там все эти помосты и спустили их вниз по течению? Вы хотите таким вариантом? Неужели нельзя мирным путем, нормально, спокойно решить эту проблему? Тем более, что это все приписано в ваших служебных обязанностях, законам Украины. чего добиваетесь вы, Роска Маяк? Объясните мне, пожалуйста. Вы хотите супер каких-то доходов с наших рыбаков? У вас ничего не будет. У вас не выйдет, поверьте мне. Вы же понимаете, что наши рыбаки, они терпеливые до определенного момента. Но потом а, приходит край этому терпению, да, и получается не очень хорошая ситуация. Сейчас и так неспокойное и сложное время. И лишать рыбаков удовольствия, бесплатной рыбалки на реке Днестра, Днестр, это чувство, Понимаете? Это я говорю не только голове селищной Рады и э, голове Райдеши Администрации, но и вам, уважаемые вы наши, представители РСК «Маяк». Ваша алчность, ваше жлобство, ваша жадность, с той, которой вы собираете эти деньги и не пускаете людей на Днестр, но превышает все нормы нормального человеческого общения, нормального сосуществования. Вот что я вам хочу сказать. Ваша честь, это второй эпизод доказательств того, что арендаторы, которые заняли прибрежную полосу, не пускают людей на Днестр. Не знаю, сколько еще нужно вариантов доказательств вам дать, но я думаю, что будет еще не третий и не четвертый. И сейчас обращаюсь ко всем неравнодушным рыбакам. Э, братья, давайте как-то э, вместе консолидированно работать в этом направлении, если вы хотите, чтобы эти бесплатные места для рыбалки были у нас. Э, я единственное, что вас прошу, это подъезжать к этому маяк даже без удочек, если вы рядом проезжаете, и просто проехать к территории Днестра. Просто попробовать проехать. И если вам, вас отказывают, снимайте это на видео, для того, чтобы у нас было больше непровержимых доказательств для суда, что эти люди нарушают закон. Да, В прошлый раз, когда мы вызвали полиция сказала, ребята, вас должны пропускать сюда бесплатно. Вы можете сниматься на любом из помостов и не платить за это деньги. На что охранник со спины сказал, ну вы понимаете, что мы вас теперь за то, что вы вызвали полицию, никогда больше сюда не пустим. Ага, на площади... Да, сегодня мы приехали опять, тихо, спокойно, выходит тот же охранник, который писал объяснительную, потому что с него тоже снимали показания. Я написал заявление, так за что меня, ну, прошу прости, законность. Да, снять из меня 200 гривен за проезд к реке и законность установления помостов на берегу общего пользования и также снимание платы за рыбалку опять это река это ну если чек я бы им не платил вот куда они зарыбляют или там не зарыбляют, вопросов нет они, за, они вложили туда денег я приехал я ловлю рыбу которые там до да, пункта большим объемом. Но я приезжаю на реке, есть закон уже, ну, ну что еще? Надо, чтобы... да, хотел, то есть, что -то у вас в даже не потому, что вас не пускают на помосты, вот нас, эти, которые сейчас опять, не пускают оборудовали, да? Сегодня, да, да опять, когда оборудуют помосты, смотрите, разрешение дом том человеке, ну, что я вот пришел, сейчас это поставлю помост, а потом вы захотите приехать с семьей отдохнуть, я вам скажу, заплатить деньги. Ну да, это все равно ну, и через... Понятно, это неправильно. Да, это неправильно. Сейчас у нас мы будем писать заявление, что нам ограничили доступ. Он нам просто не дал проехать. Потому что мы будем собирать вот такие вот заявления и потом подавать в суд, чтобы их в законе ясно написано. Один, два, три раза подача в суд разорить договор аренды на их пользу. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Я вам сказал, что я вас не пускаю реке. Да, вы сказали, да? что закрыты. Сказал, а я еду на реку. Вы ж не хозяин реки. Вон дорога, пожалуйста. Нет, вас не пускают, там шлагбаумы вы поставили. Где там? Вы поставили раз шлагбам, два шлагбаума. Я не могу, могу я не показалось. могу по кругу к вам заехать, не надо Ну а я при чем? Прошлый раз, когда вызвали Река полицию, вон, ваш вон. начальник охраны сказал, что нас сюда больше не пустят Мы когда приехали, наши друзья сейчас рыбачат там Это я вам говорил, Это вы говорили вместе с ним, вы рядом стояли Я стоял Еще я раз говорю, говорю вы нас сейчас на реку не пустили? Когда? Я на реку, вот мы подъехали Два ну, часа назад я когда? Я на сказал, что мы не работаем, я на реку ребят, еду. Да. Вам, скажу, вам сказал, вам чтобы... закон. Там полный берег рыбаков стоят, вон наши друзья там стоят ну рыбу, что? Шо, как знаю, вы не работаете, как ребята? вы не работаете. Хорошо, ну, как они туда начинаете, как, как они, они уже? по одному, Скажите, ребята, по, по одному. Это видео снял товарищ, который в этот момент как раз находился на рыбалке. Он проезжал через те же самые ворота, только раньше. Посмотрите, сколько машин, какие здесь помосты, какие тут стоят уже чуть ли не в домике. Понимаете, и это все на реке Днестр. Вот скажите мне, пожалуйста, это нормально, что вы 200 гривен берете, и непонятно за что вы в своем талончике не показываете услугу, за которую вы берете деньги? Или, например, дорога, посмотрите на эту дорогу. Вы в нее вкладывали деньги? За что вы берете 200 гривен с рыбаков? Объясните, РСК «Маяк». Люди стоят в воде практически. И все заезжают за 200 гривен через этот РСК «Маяк». Закон известен, который запрещает ограничение права общего водопользования, за которое идут Я штрафы вот что, и все Я не пускаю на реку? Да. Вон по кругу, вон река. Не, нет, там шлагбамы вы установили. Нет, там, там мы. Там не наша там. территория. Нет, мы едем сюда на реку. Так езжайте. Откройте ворот. Да. Вы не имеете. Есть закон. Какой закон? который, видимо, вам неизвестен. Известен. Потому что ваши хозяева вам говорят что-то другое. А кто старший? Известен. Посмотрите, а кто старше? Сейчас я позвоню. Позвоните. Олегу Николаевич. Классно о ограничения доступа, в том числе путем установления ограждений других конструкций к берегам. Реки запрещено. Так, ша. ша, вы будете говорить у себя дома. Сейчас. Я, кажется, звонил. Звоню. Давай. Олег Николаевич, добрый день, еще раз, тут такие товарищи приехали с полицией и говорят, что я их не пускаю на реку, туда-сюда, я им объяснил, что мы не работаем. Ребята приезжают за 200 гривен, их пускают, они сейчас приехали, они заплатили 200 Одну минуточку, тут один из, как, вы спрашивали, да? Что, чтобы старшего набрать? Кто старший, ребят? Вот, да, да, я, я, я ему сейчас трубочку дам. Это из полиции, товарищ. Даю трубочку ему. Да, Алло. Алло. вам? А, а. А, Вы мне давали давайте мы напишем заявление и поедем по своим делам а вы уже будете проверять если <связь> Времени давайте думал, ну, мы должны... а за рыбалку хотели. Сейчас приедет в результате. Да, мы их Вы, понимаем. Вот смотрите, у них единственный, да, у них есть договор аренды. Вот сейчас я покажу. Просто я уже общался с их, якобы, типа там начальников то есть мы с ним мы с ним спорим вот смотрите вот это канал трактор ну, ориентируешься да. Вот, да. вот пошло место вот и как бы по кадастрову вот это все заставлено помостами и домиками угу. мы ловим здесь по колено в воде то есть если я даже захожу вот это второй уже чек вот пошел то есть они мне говорят получается иди оттуда когда мы в прошлый раз зашли через те ворота угу. И там человек тоже приехал, приехал на велосипеде с соответственно на, на рыбалку в кроссовках. И мы сказали платить 200 гривен. Я говорю, так он пришел пешком, как бы с той стороны. У меня вопрос. Сейчас цель ваша попасть на рыбалку. Наша, наша цель сейчас написать заявление, чтобы вы проверили законы, ребята, доступа. Нет, это в любом не через РСК моя. Вот. по поводу, смотрите, вы сейчас пишете. Мы ломать проникать Нет, не Я будем, понимаю, что вы понимаете. ничего не будете. Вы же понимаете, мы, то есть у нас есть обращение к народному депутату. У нас есть ряд людей, группа, которая готова заниматься против этого беспредела по всей реке. То есть оно просто так точечно не останется. Мы будем делать это постоянным, комплексным подходом. Да, есть юристы, которые хотят, тоже рыбаки, и они помогут, будут давать консультации. Есть депутаты, которые там, народные у нас в Одессе, даже не этого района, которые мы писали даже э, обращение еще там, в марте, там, перед карантином, э, я обратился к народному депутату, мы делали ролик по Днестру, по мостам, по захвату, по глубокому турнчику, то есть все, что вот происходит на реке. Мы общались за министром по экологии, то есть мы писали заявление на... Опять-таки на проверку, Одесская экологическая инспекция проверила, потому что даже когда они стоят помосты они вырезают кому Вырезать Комусь ты должен получить у нескольких инстанций разрешение. Пусть поставить помост ты должен получить договор аренды ну, на берег. Нету опять. Опять в прошлый наряд сказал. Мост вообще Даже если стоит и пусть оно будет законно если возьмем тогда если фантастики, что дали разрешение установить по это благоражище опять ну э, законует, что я могу туда прийти, да. есть там свободно, но они берут а деньги. Они так и говорят, вот когда мы приезжаем, мы э, ну да. Я, строительство, я, строительство, я, это, да, они говорят, ну я мы для всех, я взял, мы и снимаем. Все снимаем. Я взял, квитанцию, слушайте, они говорят для всех, а потом выпустили, нет, нет, я брал, нет, нет, я брал, не вы сами. дали. Да? Mm -hmm. вот. У меня было несколько квитанций. Если я уже получу деньги, я хочу узнать, За что? За что я плачу? Ну, видите, теперь он говорит, я вас не, не пускаю, вы обижаете вокруг. Вот идут две дороги параллельные, потому что я могу прийти к той части проехать, или прийти к той части реки. Но стоят два шлагбаума, я никуда проехать не могу. И когда я с их начальником в прошлый раз говорил, он говорит, ты ж видел, я поставил там шлагбаум и написал, что балка запрещена. Я говорю, в чеке да. Я говорю, я же на реку. Нет, ты должен заплатить. То есть этим заканчивался разговор. Я говорю, вы понимаете, что я вызвал полицию, по говорю, сути закон, это закон, на моей стороне. Ну, там приедут ребята, 10 ребят, там будут проблемы в этом. Ну, как обычно, разговор. Да. То есть, ну, ну как бы, плотно этим заниматься. Мы хотим по закону, мы не хотим без предела. Мы раньше сюда заезжали и платили просто от себя, ну вот там 100 гривен потому что ребята могли где-то дорогу например, было по 50 гривен, гривен одно время даже. Давно. А, пешком мы шли бесплатно ну, то есть даже -то, в прошлом вот, году прошел да даже в прошлом году сейчас И все нет. они хотят деньги потому что но ну, это шаровые деньги вы не вкладываетесь товар вы не пишете проект у вас это не магазин это просто я вот кусок реки как они говорят там практически все вот эти захватчики берегов, у них единственное потому что на каком основании я тут поставил помост, и я тут мусор убираю. Это вот главный их, я убираю мусор. Я говорю, я не сорю. Ой, тут такой был срач. То есть, получается так, я пришел, сейчас уберу три бутылки, поставил помост, и, по буду, и буду с вас требовать денег. Ну, это же блин совсем. Друзья, ну вот Дмитрий находится сейчас вот здесь, возле КПП. Да? Вот этот первый чек. Да, вот они все чеки. Я вам показываю. Вот они все. Все четыре чека. Чтобы дойти до Днестра, тут необходимо пройти ну, буквально там, метров 400-500, не больше. Вот, вот этот кусочек пройти. Вот. Эта фотография получается в Google картах летняя практически. И тут не видны эти все помосты, но тут их достаточное количество. Тут 12 штук помосов стоит сейчас, на данный момент. Те помосты, на которые не обращает внимания лесхоз наш, детский. Всегда люди проезжали вот здесь по дороге и нормально все умещались вот на этой территории. Теперь они говорят, едьте через непонятно куда, потому что здесь получается теплый канал, тут просто так же не проедешь. То есть нужно проезжать как-то сюда, а потом вот здесь, но тут дороги нет. Получается так, что РСК «Маяк» специально делает какие-то преграды для того, чтобы люди платили деньги. И деньги немалые, 200 гривен. При этом те деньги, которые РСК «Маяк» берет у рыбаков для ловли на Днестре, они эти деньги берут незаконно. И об этом я уже рассказывал в первой части. Эти люди с РСК «Маяк» просто издеваются над рыбаками. Поставили здесь железные ворота, перекрыли доступ к реке и не пускают рыбаков бесплатно. А за 200 гривен, да, пожалуйста, без проблем. Еще раз мы с вами вернемся к кадастровой карте Украины. Мы в прошлом первом видео разбирали информацию по поводу этого первого чека, да, РСК «Маяк». Но теперь хоть давайте я вам покажу вот этих еще три чека. Второй, третий, четвертый. Так вот, мы можем увидеть здесь кадастровый номер этого, этих чеков и площадь 239,0496 гектара. Информацию об этих трех чеках мы видим вот в документе, вот она площадь 239,0496 десятитысячных. Видим, что это коммунальная собственность Маяковской селищной рады, то есть получается любого жителя Маяка это, это их собственность, скажем так, коммунальная, общая коммунальная собственность, которая передана в аренду. Так кем? Маяковской сельской радой Бельявского района Одесской области, переданной в аренду рыбосельско господарскому кооперативу Приднестровец, как мы видим, Значит, орган, который осуществлял державную регистрацию права, это Ильга Длинская рада. А Ведеопусков районного Одесской области. Причем вот они непонятно. Ну, ладно. Дальше. Что интересно, здесь мы видим ведомости объекта речевого права Одесская областная державная администрация. И самое, и самое интересное, посмотрите, какие-то тут обмежены есть. Охрана зона навколо объекта культурной спадщины. Непонятно, какая там культурная спачка, но тем не менее, это, конечно, можно спросить, вернувшись к первому листочку. Вот, вернулись к первому листочку, и эту информацию можно нужно было бы спросить у землевпорядника Рогачка Светланы Петровны, которая осуществляла, то есть составляла этот документ. Итак, что мы видим по поводу рыбы господарского кооператива Приднестровец? Мы видим, что он в состоянии припынания. Да, тут повноважены особые Шевченко Тамара Александровна, Шевченко Андрей Федосеевич. Так, вот их не кведы, тоже, кстати говоря, непонятно, за что они брали деньги за рыбалку. Тут у них нет этого кведа. Но это уже дело второе. Самое интересное другое, смотрите, право да. Смотрим запись. Значит, Приднестровец передает все... Рыбосельско-господушкому кооперативу «Маяк». То есть все четыре чека теперь будут за «Маяком». Теперь, друзья мои, становится понятным, почему, а я никак понять не мог, почему вот эти охранники на КПП, которые стояли между первым и вторым чеком, все время говорят, ну ничего, ничего, типа ездите, пока вы ездите там на рыбалку за четвертый чек, вот сюда мы ездили этим летом, типа пока ездите, пока ездится. А вот с Нового года, типа все перекроется, и вы сюда ездить не будете. Я не мог понять, почему. Оказывается, вот основная причина. Из-за того, что значит, РСК Приднестровица заканчивает свою тут деятельность. И РСК Маяк начинает деятельность. И теперь, как я понимаю, они хотят перекрыть кислород всем нашим рыбакам. И застроить всю-всю-всю вот эту территорию вот этими домиками. Вы поняли, да? Потому как другой дороги, как заехать вот сюда на Днестр, нету. То есть тут везде получается плавнее, болотистая местность, то есть теперь становится понятным, что эти люди из РСК «Маяк» хотят полностью весь этот кусок территории заставить э, такими же помостами, которые уже стоят вот здесь вот, и брать с наших рыбаков э, деньги за рыбалку. Друзья, конечно, кто-то мог бы сказать о том, что ну чего прицепились к этому РСК «Маяк» да? Есть же вот и дом рыбака, который оказывает платные услуги, есть и вот эти вот Water City, да, которые тоже тут оказывают услуги. Есть вот этот дядя Боря, который вот здесь стоит вот по эти, да, тоже платные. Есть на 46 шестом километре. Есть много есть вариантов, в которые там люди стоят, да, и требуют деньги за рыбалку. Конечно, это все незаконно. И нужно приводить все к нормам действующего законодательства. Поэтому еще раз я хочу всех вас попросить, друзья мои, не платите деньги за рыбалку. И снимайте на видео всех вымогателей, которые от вас требуют деньги. За рыбалку на Днестре. Уверен, что нас смотрят много умных единомышленников, которые могли бы помочь нам в составлении документов для подачи в суд. Поэтому, если есть такие юристы, отзовитесь на, в наше вайбер-сообщество Все ли в Днестр?» Ссылка есть в описании к этому видео для подготовки таких документов. Друзья мои, вот так будем заканчивать наше видео. И в конце видео еще раз я хочу обратиться к вам и сказать о том, что если мы не будем вместе, если мы не будем консолидированы, то все берега нашего Днестра будут захвачены. И если сейчас э, как бы цены на эти места еще как-то доступны до какой-то категории граждан, да, то потом, поверьте мне, когда все будет захвачено, цены поднимутся. И для обыкновенного пенсионера-рыбака, не только пенсионера, рыбалка будет недоступна. Поэтому, друзья, во-первых, подписывайтесь на наш канал. Во-вторых, у нас есть вайбер-сообщество Все ли клёво Днестр, в котором мы обсуждаем все проблемы, которые есть на нашем Днестре. Ссылка на это. Вайбер-сообщество находится в описании. Пиши комментарии, ставь лайк этому видео, для того, чтобы как можно больше людей увидела это видео, потому как берега заняты не только на Днестре, а на Днепре что творится. Все самые жирные куски тоже заняты. Поэтому объединяемся ради законного нашего права бесплатной рыбалки в водоемах общего пользования. Всем удачи, всего хорошего. Встретимся на рыбалке. Пока.